Придет принёс гондоны дикие, ага. давайте жить дружно, блять, ваатру. Закривая шлюха, он убегает, смотри, как нет, норма месячных выпала, Берегись, Аркавши! Эхей, hey, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф Да, я наконец-то спустя столько времени вернулся Сейчас вам поведу, что случилось а, Короче, а, чтобы не быть а, крулосучным пиздоболом и что со мной случилось И, кстати, да, я немножко перемотал, случайно а, Объясняю такую суть а, Короче, я недавно болел а, Было связано с тем, то что у меня... Uh, ну, это, кстати, мне каждый год пропал голос. Uh, я не знаю, как это происходит, потому что каждый год у меня либо в начале, либо. Ну, типа вообще просто в июне, в сентябре, у меня пропадает голос. Uh, либо связки просто как-то не выдерживают, либо хуй знает. Uh, и, короче, это случилось в тот момент, когда еще у Куплинов пропал. Я больше скажу: когда Куплинов пропал, у меня и сел голос, у меня была температура 37. Я могу сказать, что, типа, может из-за климата, может из-за того, что ну, много всего, что было, связанное вот с природой, все возможно. И я даже, кстати, те вот эти таблетки купил от кашля. Они, кстати, очень сильно помогали на работе, чтобы как-то говорить, потому что я сейчас работаю, а на работе без голоса это, сами понимаете, никак. Так что вот, я вернулся. Я сейчас более-менее как-то на обезболивающем сейчас сижу, нормально все. Если стою 36, не, у меня вчера была температура только 37,5, сегодня 36,9, сегодня сейчас утра было, так что более-менее нормально. Так что погнали смотреть Мормоко, который вчера такой видосик выпустил, так что погнали смотреть. Далее, что можете делать игры сами, без университетов и всяких курсов, платформа Core Games позволяет вам сделать любую игру бесплатно. Да, любую игру бесплатно, даже с обучающими курсами, не забываем. Так, в описании. Угу. Ты мне приглашение кинул куда? В стиме или в где? что, нет, я тебе прям в игре кидаю, но я не вижу приглашение, есть, надо наверное куда зайти Бля, правый угол, <laughs> в правом угле что то не видно, да? Я согласен, приглашение в отряд, да, 277BCB23F11DC249, это оно? пропало блять. Да отклоняет ваше приглашение я не отклонил не пропало, я раз. ничего не делал я проигнорировал 277 bc b, b да, 23 Ф 1 жду подтверждения база все кричат я бы сейчас тоже бы крикнул но я не могу почему-то так что вот ты кричи не кричи, мне в затылок дует Как понять, кто нечистый и не верит в нашего бога Мне челку подровняли, блядь, беги Помогай, помогай, помогай, помогай А мне интересно, а когда обед будет? О, человек горит Можешь забрать мою порцию Спасибо на нас да, движется да, да. стена с колесами. Ну, останься, Давай бить подожди. ее. Мы не прошли подготовку боевого. Там много синих. Ай, мне следует. Я троих уебал одной тычкой. Бью! Бью! Я в кучине! Сражения! Ощущаю приливы адреналина! Я тоже вас бью! Я умер! Я тоже! Меня тут голову отрубили! А где моя голова? Я не знаю, я на войну пришел без нее. Любой тактик, в любой стратегии. Я пришел без головы, это точно. Кстати, это морковь. Очень вкусно. Полезно. Смотри, здесь красиво, здесь есть стол, седой. Зачем мы сражаемся? Давай жрать, бухать и блевать друг на друга. Блять, лучшее решение, когда у тебя есть голос и вообще там умеешь орать. Я принесу курицу, как мирный жесть. Хочу курицу. Давайте прекратим сражение. Да ты где такие курицы выберешь? Да. Блять, уебан! Я вам покушать принёс, гондоны дикие! А -а -а. Давайте жить дружно, блять. <тушью> ну, какой... <тушью> Давайте жить дружно, я трубил голову, блядь. Он тупой, он не может нас достать. Смотри, он прямо за тобой просто наблюдает. Обыграю его. Заворожи его. Заставь его плакать. Лови глида. Раз поймал. Два поймал. Просто поймал. Он их пересчитывает. Я терпеть не могу пауков, даже когда они были размером с мизинец на ноге. Буду бить поймал. Ты дерзко, дерзко. Ты дерзко сделал. Я очень... Ааааа. Я сейчас, я сейчас заорал? Что? Я смог заорать наконец-то? Помогай. Бочка катится, блядь! Я могу подобрать ее. Спасибо, я пошел домой. Сейчас кину. Христианин. Ой, блядь. Что ты сделал? Смотри, он позвал блядь, бочка. Подними меня, беги ко мне. Не знаю, где... ты, где... ты? Все, я помогу. Я бегу на помощь. Ай, блин, соски. Я бегу на помощь. Я убегаю. Я, помогу тебе я убегаю, спорный, как стой, пес позорный. За что? Извини. удобрением для травки. Там я это я а это... ты блять, я хотел сказать, что это <связать> я сейчас проверим, кто из нас это я или я о, может нам сюда надо? вау я на троне, я сказал, что я царь <связать> я сказал ааа <связать> что это? <ты>? охрана <связать> <связать> <связать> <связать> <Царе> убийца! <связать> о, ты хочешь по геройствовать, да? я за <связать> убил <связать> бил э, -э, -э! Я Ты мне на глазах! первая часть, которая по мне была, она была... что то такая, ну... Своеобразная, но прикольная. А это тоже. А мне здесь, прям это нравится, что здесь такая, прям, мясистость, прям, это прикольно. Не попадайся! Я тебе кадрик вырву! Я помогу, брат. Они какие-то слабые! Ладно! Я... Подарок... Я беру свою слабость. Давай, за нож Западай снова! На! От... Пиздили ему, рот. Нахлин, давай вот так. Я могу его вот. блядь. Кинь ее, в На, подержи. Ой, не то. Господи, я могу с ним сосаться! Какого хрена? На, я сделал все, что захотел с ним. Нагадай, нагаду. Он облизывает мой сосок. Берегите, Аркаши! Просто вылетает нахуй. О, тебя такое пафосное, ебало, просто невероятно. Наш капитан. Наша команда состоит из А ч за игра? Это не Сиверс, это другая игра. Ч за игра? людей капитан и рабочий, да? Да. Иди, работай. Каждую секунду может случиться ровно что угодно. Ну вот ты и проебал. Я и так мал, слаб. Ладно. Хил. ладно. Ты капитан. Ты должен быть главным. Блять, не прыгай так. Годовая норма месячных выпала. ПМС, как он выглядит на самом деле. О, парасап. Почти. А где Вы он? Вы там под я водой вижу, до сих карте. пор, да? Вон, его голова, поел, о о о, о. о мой рюкзак. В той стороне, вон он. Я рядом иду. Мура... Маринка, только не, не иди. Комары до сих пор тут ныряют! Вы там сосёте в воздух где-то, да? Сосем. Да, П -п пердим и дышим одновременно этим же. Мы ждём утро. Блин, комары до сих пор там, я их вижу. Бля, я хочу пить. У меня есть с собой капля расы. Только я его потерял где-то. Ее надо найти. Встань, иди, друг. Я за тебя отомщу. Ой, блядь! Я поймал, поймал! за секунду, Господи! Я хочу домой! Что это происходит? Там люди взлетели, да, это просто вспышка какая-то, блядь, в лицо. И все нахрен. Последнее, что я вижу пицца, как цекливая шлюха. Убиваешь, что я не Притом на карачик. Поехали. Вау! У что? <с> О, такого приключения у меня не было с 92-го! А что <с> в 92 м Галя? Я летала на грузовом дроне, дура! Я, сказал, я <с> <дрону. с> <с> <с> <с> на, на советском это максимальная высота, которую мы можем достигнуть. Тогда ну смотри, меня. а эту крышу. Я могу слезть, не очень опасно выглядит. А зачем? Чест... А тебя заберет время. Оставь этих Время слишком долго. Время сделать. Да нет! Блять! Как? Как? Дура! Ты дура! Ты здесь! А ты здесь! Да я почти упала! Ты упал! У меня проститутка ты! Ты у меня! Сейчас ну, их... Галя, Галя, ты ушел, время не бережешь, но ну, сказать, же время надо беречь. Ты что, Галя? Я Вет, дорогие друзья, вот такое вот видео вышло. На самом деле, время тяжелое, лето из лета, как вы знаете, игры выходят не особо регулярно, да и плюс ко всему этому пандемия со своими вытекающими подпортила нам и здесь молитву. Ну поэтому да. страдают все и даже некоторые другие. Mm -hmm. Но, как говорится, наступит и на нашей улице Celebration, поэтому ждем лучших времен. А пока я выкладываю последнее, что мне удается найти, лишь бы вы про меня не забыли. Ну а на это все. Я напомню, что на нашем GTR по сервере коронавируса нету. Поэтому можно здороваться с кем угодно, сосаться с кем удобно, по обоюдному согласию. Ссылка в описании. Залетайте. Увидимся в следующем видео. Пока-ка. Да, но ну выпуск сегодня прикольный был. Так что вот, если кому понравилось, то цел эфир. Подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно же, не подписались. И нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.